А идея была создать именно независимую организацию. Даже сейчас найти независимого юриста проблема, а тогда их практически не было. Лично сталкивался с тем, что юристы, лишь бы не впасть не в милость перед судьями, защищают не интересы доверителя, а только свои. Мы же ни перед кем не лебезим, главный приоритет для нас это клиент. Системы работы в компании устроена так, что каждым отдельным направлением права занимается старший юрист, у которого непосредственно в подчинении находится несколько юристов, взаимодействующих с клиентами. Например, я старший юрист по земельному праву. Я слежу за всеми делами моих юристов, за наличием всех документов, правильностью составленных исков. И если возникают какие-то трудности, то я непосредственно вступаю в дело лично. Человеческий фактор никто не отменял, и поэтому такая система контроля за делами позволяет избежать ошибок. К нам обращаются люди по всей стране. Для этого мы расширили свою сеть до семи офисов уже в разных городах, а также создали единую горячую линию, где каждый может задать вопрос юристу бесплатно. Люди приходят с разными вопросами, но многие из них уже решаются на момент первичной бесплатной консультации. После нее человек уже будет иметь представление, как решать проблему. А вот своими силами это делать или обратиться к нам решает только клиент. Я работаю в компании уже более трех лет. Сюда я пришла, потому что на тот момент это была первая компания, занимающаяся банкротством. Я как раз хотела попробовать себя в этой сфере. Кроме того, здесь я работаю с талантливыми людьми, которые всегда подскажут, у которых есть чему поучиться. Наша цель – получить наилучший возможный результат, в зависимости от того, в какой ситуации находится клиент. Иногда люди и правда хотят от нас невозможного. Но есть и такие дела, которые мы решаем положительно в 100% случаев. На них мы смело даем гарантию. Или добиваемся положительного результата, или возвращаем деньги. Все это не просто слова. Это гарантии прописываются именно в самом договоре.